хочу вам что то нести. из-за того, что вот такая ситуация я столкнулся с чем так, так, где мой маркер я столкнулся с чем ребята начинают экономить сильно из-за этого на своем продвижении мол, я не готов платить за этих людей которые сейчас более холодные он не стоит столько же, может быть чуть дешевле но он все равно холодный, он все равно не купит и берут, останавливают рекламу но вы должны понимать что у вас есть цикл сделки. Цикл сделки может быть разным. Причем на самом деле наше удивление было очень сильным, когда мы увидели, что цикл сделки отличается не только от ниши, от региона. Внутри одного отдела продаж, мы когда увидели, мы офигели, честно. Внутри одного отдела продаж цикл сделки... Может, от менеджера к менеджеру, которые работают по одним и тем же скриптам, по одним и тем же... У них один и тот же руководитель отдела продаж. Он одинаково пинает по голове, чтобы они делали то, что от них требует. Но у одного был цикл сделки в среднем 25-30 дней для приезжих. Ребят, мы говорим про тех, кто покупает на, ну, на приезжих, гарантиру. мы тогда эту статистику собирали, не местным. До 90. Представляете? Такой разброс внутри одного отдела продаж. Цикл сделки 90 дней. Но суть не в этом. Смотрите, что происходит. Вот у вас шли заявки. В каком-то объеме вы их делали. Тут вы поняли, что что-то не, что не то, качество не устраивает. Дай-ка я выключу рекламу. Ну, прекращу пока продвигаться. Сейчас все равно ничего не происходит. Я не могу проводить сделки, не могу проводить показы. Выключу рекламу. Пройдет время. Вы рано или поздно ее запустите, как ни крути. Вы ее запустите. Эй, не пойду. Реклама опять пойдет, заявки опять пойдут. На обращение. либо Ваши продажи. Шли, тут они, может быть, даже упали, неважно, вот они идут. Через какое-то время, вот у вас заканчивается ваш, э, ваша изоляция, несмотря на то, что мы чуть позже поговорим, что во время нее можно уже продавать, и очень активно продавать, и вы сегодня сами видели это в чате, вот у вас продажи все-таки идут, через какой-то момент у вас будет дырка. Я думаю, что она даже будет не момент, а прямо в момент. Почему? Вот почему. У вас здесь будут клиенты обращаться? Вопрос, на да, большой. Клиенты приходят, старые клиенты, у вас там база накопительная есть. Старые клиенты есть, новые клиенты приходят, но продаж нет. Почему это происходит? Привожу всегда такой пример, очень простой и понятный. У вас недвижимость, у вас магазин, вы продаете продукты питания. Вы взяли утром и закрыли дверь на замок. У вас, у вас люди зашли, да, заходили, заходили. Вдруг вы раз и взяли, закрыли дверь на замок. Как быстро вы на кассе почувствуете отсутствие денег? Пишите в чат ответ. Я подожду. Как быстро вы почувствуете, что деньги закончились? Что практически сразу, да? Может быть через полчаса, когда все там через час, когда все ребята уже по магазину находятся, на кассе расплатятся и поуходят. Но это практически, можно сказать, сразу. Почему? Почему? Ну, потому что вы закрыли входящий поток, вы закрыли поток покупателей. И все покупатели разошлись, кто кто оставался, расплатились, новых нету. Вот здесь вы этого не увидите, потому что у вас цикл сделки. 30 дней, 40 дней, у кого-то 15 дней, по-разному, да? Но в среднем от 30 дней выше. Вообще средний цикл принятия решения там полгода. Просто на каком этапе вам человек попал, как вам повезло? Ну, или как вы сработали, давайте так поговорим. Но вот здесь будет провал. Причем клиент новый поступает, вы уже себе рекламу включите, вы уже будете, там, не знаю, со свои старые методы применять. И старые клиенты совсем совсем старые у вас будет, Но продаж не будет нифига. Потому что вот здесь было полное включение. Вот здесь вы сделали ошибку. Вы отключили трафик, и у вас через цикл сделки ваш будет дыра просто в бюджете. И пока вот этот период не пройдет, потому что цикл сделки у всех плюс-минус сохраняется, у вас за такая же дыра по объему и будет здесь. Поэтому все, кто сейчас на период изоляции прекратил давать рекламу, после нее будут в огромной заднице, извините за выражение. Вам некому будет продавать. Вам заново нужно будет набирать людей, которые через цикл сделки что-то купят. Но вы будете большое количество времени, ровно такое, которое вы просидели без рекламы, сидеть без продаж. И это капец какая ошибка. Поэтому я вас всех сейчас призываю, ребята. Я видел, что вначале были ребята, которые это осознали, которые не прекращают и даже увеличивают вложение в рекламу. И это правильно. Набирайте. Даже если вдруг вы сейчас не можете им продать, хотя мы про это чуть позже поговорим, да, есть такие возможности. Даже если вы не можете им продать, смотрите, несомненно решительность у этих клиентов сейчас чуть пониже. Люди сейчас не так охотно расстаются с деньгами. У них и так, в принципе, да, вы когда знаете, когда есть продажа, когда появляются какие-то сомнения дополнительные, чем больше сомнений, тем выше те, вероятность, что сделка сорвется. И вот то, что я сейчас пойду делать электронную сделку, это тоже сомнение, то, что сейчас там что-нибудь еще. Короче, сомнений дофига, сейчас их еще больше, чем обычно. Поэтому часть сделок вы, скорее всего, по человеческому фактору не закроете. У вас не хватит там понимания, знания, компетенции, как все-таки эту сделку закрыть. Бог с ним. Но эти люди же рано или поздно купят то, что сейчас э, нет у некоторых людей решимости и физической возможности купить. У них от этого потребность не пропала, потребность не исчезла, она никуда не делась. Они что в этом месяце хотели купить, не купили. Что в следующем месяце они эту, эту сделку сделают, но все равно сделают. Потому что они планировали ни один день, ни два дня. Это не так, что пошел в магазин за хлебом, не было хлеба, не буду теперь есть хлеб. Это квартира. Он собирал деньги на эту квартиру какое-то время. Я мало людей, которые могут себе позволить и заметить, собрать на, на, недвиж... на покупку новой недвижимости. Он давно эту покупку планировал. И то, что он не смог ее сделать в эти несколько недель, он ее по-любому сделает потом.